Добрый день, гости и подписчики моего канала. Я рад вас видеть. Однажды, смотря новости на я наткнулся на интересную статью. В этой статье говорилось о пробных экземплярах монеты, посвященной 50-летию советской власти. Тут же я начал вспоминать свой каталог и данную монету, но ничего насчет пробных монет не припомнил. И решил посмотреть в интернете. Оказалось, что у данной монеты, якобы обычной монеты, есть разновидности, которые стоят до 7 миллионов рублей. Да и да, вы не ослышались, до 7 миллионов рублей. 7 миллионов рублей сопоставимо с золотыми нынешними монетами России. Давайте же разберемся поподробнее в этой теме. Известно, что данных монет очень мало, но все же они встречаются. На аукционах их было продано всего лишь несколько штук. Для того, чтобы разобраться в разновидностях, давайте с вами рассмотрим э, самую обычную монету, посвященную 50-летию советской власти. На Аверсе можно найти следующие элементы. Его центральную часть украшает герб СССР, под которым указан номинал в две строки «1 рубль». По окружности идет надпись «50 лет советской власти» прописью. Центральную часть реверса занимает фигура идейного вождя Великой Октябрьской социалистической революции – Владимира Ильича Ленина. На заднем плане расположена государственная эмблема – перекрещенные серпы молот. Под вытянутой рукой Владимира Ленина расположились пятиконечная звезда и сокращенное название Великой Державы – СССР. По гурту легко отличить новодел от оригинальных рублей – на новодельных экземплярах, кроме дат 1917-1967 и, и надписи «Слава Великому Октябрю», присутствует год 1988 и буква «Н». знаки улучшенного качества из наборов оцениваются на специальных аукционах в среднем около 450 рублей. Экземпляры качества PROF с полированной поверхностью монетного поля стоят до 10 тысяч рублей. Отметим, что отдельные лоты продаются по цене до 3000. Тысяч. А вот монеты, выпуск которых предназначался для денежного обращения, даже если они сохранились в отличном состоянии, ценятся невысоко. Если вы нашли монету 1 рубль с Лениным, которая имеет видимые повреждения, то сомнительно, что ее удастся продать по цене выше 30 рублей. Вот такие были обычные монеты. Давайте с вами теперь рассмотрим редкие пробные разновидности одного рубля. У первой разновидности на реверсе Ленин стоит справа монеты. Слева же флаги и знамена СССР. Сверху, позади Ленина, расположен серп и молот. С обратной стороны написано полукругом «50 лет советской власти». Цифра 50 написана прописью «Герб СССР» и внизу 1 рубль. Стоит данная разновидность около 7 миллионов рублей. Вторая пробная монета была также выпущена в 1967 году, к 50-летию советской власти. На монете изображена голова Ленина и крейсер Аврора и надпись полукругом «50 лет советской власти» прописью, а также год с 1917 по 1967 на Аверсе написано полукругом 50 лет советской власти прописью «Герб СССР» и надпись «1 рубль». Стоит данная разновидность около 5 миллионов рублей. На третьей пробной монете на реверсе изображен Ленин, опирающийся на стол, а также солнце. Рядом с ним, внизу, под Лениным, серп и молот, а также года 1917-1967. На Аверсе «Герб СССР», надпись над гербом СССР, и внизу под гербом СССР надпись 1 рубль. Стоимость данной разновидности еще определяется. Что интересно, что есть еще три монеты, которые были задуманы, но не были отчеканены. Сейчас вы видите их на экране. Данные проекты были отменены из-за сложной технологии изготовки данных монет. Из-за сложных изображений. Кстати, один человек нашел такую одну монету в копилке дедом, То есть найти их вполне реально. Что ж, товарищи нумизматы, на этом я заканчиваю свой рассказ о данных монетах. Надеюсь, что данная информация была для вас полезной и полезной. Не забывайте рассказывать своим друзьям о моем канале, а также подписываться на канал. Ведь на моем канале вы узнаете много нового и интересного. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч.